Всем привет, это продолжение прохождения игры It Takes Two. Всем привет! В прошлый раз а, книга заточила нас какой-то снежный шар. Да, и мы... дала нам разъединенный магнит. Где мы видели, мы были. Как это сказать-то? Убери, ну на что курорте. ты делаешь? Я ничего не делал. Проходи. А теперь держи для меня. Как? Ну вот так. Что? А, я отталкиваю да. свой свет. Да. А твой притягиваешь, правильно? Я понимаю. Да. У тебя красненький. Ой, кстати, у тебя красненький. Смотри по цвет э, кофточки. А у меня а, синенький да, по цвет волос. Так и баш... Баш... башка, хотел сказать, да, головка твоя. <сícoughs> Толкай. <сícoughs> Что? Делаешь? Толкай меня. Давай. Залез. Да. Теперь меня притягивай -э поближе. Как Погнали. с тобой лихо проходим, да? А как? Нет, стой! Блин. Могу помойку улететь. Смотри, где я? О, ничего себе, я к тебе. Все, все, я, я к тебе хочу. Скорее, у тебя как получится на 100 баксов. Давай, на И... 10 баксов мне торчишь. Возьми у себя на счете. Нет. Ну вот тебя долго ждать. Да. Все, а, правда. Ты, а, это для меня это? Я откуда. Это да. все мне. Давай, погнали. Это, видимо, для меня. Да. Думаю, да. Все? Uh -huh. Прыгай туда. Не представляется возможным. Прыгай. Дотяни еще. Ну вот так вот. Не представляется возможно, кто даже не попробовал. Теперь... А, теперь я... Really. А -а -а -а -а -а -а Подожди. Я же даже не запрыгнула. Давай. Давай. <р tasted gay> <powiedzieć> ну, давай. Ну, мам, давай нормально, чтобы я допрыгнула с первого раза. Вот я сделал, алё? Ладно. Окей. Бери, приз Ой, перепутал. Очень, не извиняюсь. Давай. Я упал. Ну, я не Все как обычно, ты падаешь, а я. Поехали, поехали. Те помогают. Никогда такого О! не было, и вот Смотри, там какие-то светящиеся штучки. О, давай пилий. О, это дружба. Давай. Какая дружба, не понимаю. Пила дружба. А, да? Да. Пойдем а вместе? Так? А, да. Ну да. Давай, раз, раз, раз, раз, раз. Она пилится вообще, нет? Да, да, да. А. Можно я первый пройду? Да, иди. Вс ⁇ иди за мной. Let's go. Go, go, go. Let's go. go, go, go. Let's go. Так. Так, давай я подумаю, mm -hmm. что будем делать. Ну, раз это магнит, то надо, соответственно, примагнититься, наверное, нет? А, ну да, смотри. Наверное, да, ты к синенькой иди, а я к красненькому. Ой, иди. фига прикольный. А тебе надо подпрыгнуть. <как> На, наверное, наоборот. О, Да? Да, да, да. Я его чертовски права? Ты так смешно бегаешь. О, скатиться. Где скатиться? А? Которую. У -у -у. Чё я делаю? А чё происходит? А чё где? я делаю прикольно? Бегаешь. А, ну Ой, да. смотри, какая ты челешка. Её надо вытащить. Я перепрыгнул. И чё? О, смотри. Катапульта. О, Лол, реально? Да, вот. А как в неё залез... залезть? А! Готово. Чё? А это что такое? Пойдешь? Это мне наверх, наверное, потом надо будет. Я тебя отпущу, и ты полетишь или как? Ну, видимо. Давай. Как тебе аттракцион? Чётенько. Сделать что нибудь Давай, давай. Я к тебе бревна несу. Только я до конца не смогу. Видимо. Как псина. Кто я? А где я? Вс. Что я? Что происходит? Нам туда? Да. Чпокс. А что дальше? Ну я не знаю, куда-то наверх, может. Вот у тебя лесенка. Такие мешки. Опять часы. А куда? Конечно, То какой-то механизм. А, -а, а, какой же гений, господи, так налегке прохожусь. <laughs> да? Я упала. А, реально? Угу. Так, ну я добрался тут. Жду вас. Можно мне забраться, -мо. <laughs> я от красный, да, отталкиваюсь? Нет. Да, нет, да, нет я туда вообще иду да да да да Ты да да да да да да да как да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да И чё? да да да да да да да да да да я? А я. Так, тут, видимо, нужно три. А я могу вот это поменять? Смотри. Я что-то меняю? Нет. А если я? А ты сможешь допрыгнуть? Да-да-да, все. Давай. Да... Ну почти. <смех> <смех> ну сейчас, yes. жди. А ты можешь еще как-то ее? Её... Нет, все, это максимум. Что-то... Я вообще не уверен, что так надо. Подожди, что-то мы не так делаем. Допустим, я могу пробраться наверх, а дальше что? Я не знаю. А что там наверху то наверху-то, ты мне покажи, запрыгни. Сейчас. Там просто дверь, которую ты должна открыть, впихнуть ее. Может, я как-то ее её... с другой стороны могу это сделать? Там внутри... Не-не-не, тут потолок. Нет, ну... Не-не-не, там потолок. А! А, нет. Окей. Okay. Отличная идея. Переверни мне её. Я что-то вообще не врубаюсь. Я тоже вообще не понимаю. Мне надо как-то наверх. Мне. А, ну, ну. Ну давай я еще раз попробую запрыгнуть. Давай. Но она должна быть повернута какая-то, чтобы я отпрыгнула туда. А как я ее так то Она вот все в блоке. А с другой стороны попробуй. А тут ну типа ну крепежка. Что-то я не понимаю. Я попробуй что не еще. Пойму. Ну и что, она как-то хреново опускается? Ой, а так. Вот. О. Ясно, ты косяк. Ну сразу косяк блин? Лишь бы обидеть меня. Ну не а косяк, а... А, а... а там открыл Да, всё-всё. Ты не обиделся, что то как-то грубо сказала? Да нет, не обижаться-то, я что, маленькая девочка? Я бы обиделась. Да? Конечно. Тогда обиделся. Получается. На обиду же на ходу возит. Да? Ну ничего страшного. Нажим. Я же жму. Плохо жмешь. Подожди меня, пожалуйста. Ладно. Очень смешно. Я просто хотела в... воды. Воды. Ну я. В смысле? Воды, воды, фольги. А на какую тогда? А, может на эту? Фольги, фольги. А ты откроешь мне попить или нет? Да. Чего сделать надо? Я пить хочу. А, давай. Рили? Really? А, на эту надо. Я на другую дал просто. Вот ты долго еще пить-то будешь. Да погнали, погнали его. Тебя ждут, я 100 тысяч человек. Да? Mm -hmm. Ну это думай. А мне как? И тебе, пешим. Так, мост. Смотри домик. Mm -hmm. <coughs> И чё? А ты можешь притянуть с твоей стороны? Отпусти. Держится, да? Что происходит? Ты не можешь что Что со мной произошло? Я думаю, если он встанет, слава Я тоже думаю, как-то держать его там потом. Блин, реально там даже домики типа, ну и костер, да? Ну, как видишь. Удивительно, да? Да. Это же не курорт. Ты тоже что-то меня чуть-чуть сделал. Чуть сделал. На коньках будем кататься? Походу, ну. Бомба. Такие сосули. А что с ними, Никита? О, не коти. Очень Зимняя одежда? Ну да. Ты ж кукла, как мерзнула. Не знаю, вообще как они мерзнут. Ты вообще глина. Сама ты глина. А почему у меня шапка на, на уши не натянута? Ну ты пацан с района. О, мы чуть не помирились. Да? Да, но мы ее испортила. По-моему, это исполнил козий. Нет. Да? Нет. Заранее нет. Оооо, а, а -а -а -а! а а, по. смотри, как каток. Мы сейчас будем кататься. Опа. Смотри, как... А, как быстро? Я тоже быстро. Смотри-ка как. Ого, ты вот, обогнала меня? Ничего себе. Давай, кто первый, тот... Э -э -э, короче, молодец. А кто последний, тот не молодец. Смотри-смотри, пру-пру-пру как. Я тоже пру. <свист> да это несправедливо. Тебе мышка-то, конечно, проще поворачивать экран. А мне еще надо жать на поворот. <свист> <свист> <свист> Господи, какой же быстрый. Ой, смотри, лодки. А зачем тут лодки, если тут лед? Ну, наверное, тут не всегда лед. А когда не лед? Летом. Ну что, блин? На завтра, да, блин? Холодно. Улица. Было, ты видишь, снизу. И что, все заморожено? <smart noise> Там какой-то сосок. Забудь. Я! Like <laughs> yeah. yeah. yeah. Сколько книги лет? Лет 40? Да я вроде как новенькая почти. А ну хотя корешки это, уголочки. Не, какие корешки я? Говорю про возраст книги. Mm -hmm. В смысле, в, в, в интерпретации для человека. Ну, пятьдесят, сорок пять. не знаю, но вид ему где-то между сорока и пятидесятью. Просто у него морщинки. Короче, мы обсуждаем? Херню какую-то. Ха-ха-ха, да? <сuffy> Чё делать-то? А, позвони в колокол? Ну, гол, пойдем позвони. Позвони. Позвони мне. Позвони. Позвони мне, да ради бога. бога. Только долго не звони. Mm -hmm. Чё это такое? Я. Но вряд ли у тебя получается? А. А, и он для меня, да? Да, О, я... Ой, я могу тебя прошлепнуть, хочешь? Не надо, пожалуйста. Ладно. Я могу. Не сюда? А, давай, отпускай. Подпустил. Нет, нет, стой. Поднимай, поднимай. Давай еще раз. А, я тебе должен о, как это, как в я... прошлый ты раз. Да, ты что, не понял? Давай. Подожди, давай, счет. Ещё... Давай. Поднимай. Давай, давай. Поднимай, поднимай. А. Окей. стой нормально стой нормально О, так просто долбаника отпусти просто уго а, да? почему-то а громко -то. О, смотри все отапливается а сейчас челики выйдут а, смотрите, какой выносит смешной Фу, он как будто работяга какой-то ты такой жестокий да. Это снеговичок. Ну да, как у них носики это, шевелятся. Я могу его ударить? Ой-ой-ой. Смотри, смотри, девица бегает. Смотри, сумка какая, сумка у нее. Куда она интересно идет? Давай последим за ней. Давай. Мне кажется, она просто бесцельно куда-то. Куда, Куда идешь, мадам, с длинным носом? Стой! А дука большая? Остановись! Да. Ладно, пойдем. Пойдем. Она просто по кругу ходит. Ну, скорее всего. Прикольно. Глупые жильцы этого города. Ой, смотри, какая у него шубка. Дубленка. Бека-бека-бека! Открываем следующие двери. Открой. Еще больше О, бунзочка то какая. Нифига прикольный. Блин, я покупил такой шарик. Сколько он стоит, интересно. Да что? До... Ну, это же это, безделушка. Сувенин. Ну, Ну, в смысле, не это дорогая. очень красивая вещь. О, кстати, можно типа коллекцию из разных городов и стран сделать. С такими штучками? Угу. Ну, да, можно. Ой, смотри. Я тоже хочу. Все, что ли? Ой, прикольно. Вот, так можно домашней добраться. Да, по фонарикам. Кто я, где я? Йоу. Мель, папс, жил. -жил. жил, -жил. О, заморожены жильцы. Мы его скоро разморозим. О, он трубку курит. Смотри. А, да, да, да. Так, я тут что-то кручу, короче. Кручу, верчу, закупку. На самом, самом деле, в скобочках хочу. нет, не кручу. Ничего Это не для делаю. меня, я думаю. Да, смотри. Смотри, забирайся. Снежочки? Да. Я тоже хочу. А ч и не попал тебе? А как прицелиться? Ну, подожди, пожалуйста, <смех> Да давай, давай. Не попадешь в меня. Давай еще раз. Да как? Давай еще раз. Да как? Давай еще раз. Да как? Не <смех> <смех> понимаю. Все, погнали, я поняла принцип. Иди туда. Ты должен забраться, как я на прошлом, понял? Сейчас подожди, Куда ты да, я Ябка не это. Скажешь, как двигаться? Подвинь нормально. Во, сейчас скажу. Давай, повыше прям заберись. Все, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали, погнали. Давай, прыгай. Во. Кто-то делает, объясните мне. На, ну, пожалуйста, Я тут на ней ускоряться не могу вроде. Сейчас попробуем. Скажешь, как заберешься. Заберись, как можно Ты, выше. Господи, что у меня с камерой? Как можно выше заберись. Во, вообще крепко давай давай скорее скорее скорее стопы все на месте и чё а стой А, давай давай, давай да. Стой. давай давай не прыгай давай, давай. давай а давай. мне еще надо будет сделать а в, в колокол, колокол жарить да. ну в прошлый okay. раз типа я позвянькова а теперь ты позвянькаешь извянь, Давай. Бамс. А я могу еще раз ударить? Нет. Че реально? Думаю, нет. Сейчас попробую. Смотри, как красиво. Как Ха-ха, <смех> Смотри, его продают какие-то булки. Таладушки. Ага. Панкейки. Ох! А, а почему такое прикольное? Ты видел? А что такое было? А -а, смотри! Ничего себе! А можно типа выгнать? Смотри. Какая классная качелька. О, давай качай меня. Ты сел? Да. Ехера себе. Я Качаю, могу его тоже покачаю. качать. А выкинь его. А как? А тут а, качать самому походу, а нет. Ты должен его покачать, покачай его. Я Ладно. не могу его качать. А как а, его нет. выкинуть? Давай качай. Эй! -э -э -э. А я тоже хочу. А, это ребенок что ли? А можешь меня тоже попробовать покачать? Блин! Смотри, смотри на него! Смотри, как красиво! Можешь игла, его раскрутил! Ты можешь меня тоже покачать? Давай, давай! Я вижу лампочку и нашу кухню. Как круто, блин! Ладно, пошли. Да подожди, я хочу Нет, тебя нормально пойдём. раскрутить. Пошли, там какие-то прикольные самки были, ты видишь? Да, да, да, да, да. А они... где они? Я не знаю, где-то тут. <къех> Алло, наверное, где-то здесь. Во, да, вот они. Где, где, где, стой? Слева, слева. Это типа игруля? А, нет. А, все. Сейчас... Ух, ехерасия. Я думала, это игрушка. А как сесть? О, пока... прокати меня? Сейчас, подожди. Сейчас я доберусь. Или тебя тоже покатать? Ну, меня потом. Так что будет? Где ты? Я тут. Ого, блин, нифига прикольно! Меня запрыгивала с аниме. Ну давай попустим. Сейчас, ее, ну сейчас. С той стороны, да я на эту переключаюсь. Давай. Вот давай. я переключаюсь. Ага. Нифига, он подпрыгивает аж. Ну это максимум. Нет, сейчас я тебя раскручу, давай, садись, короче. А, на ту, да? Да-да-да. Ой, могу типа еще. Ну давай меня! Давай, давай. Еху! Ха, ха ха Вот так надо было! Как круто! Иху! Нифига себе, смотри как! Ты где? Я тут, кстати, тебя! А -а. Ч, давай попробуй тебя там? Сейчас. Ну, давай. Ну, Челику скучно, мне его жалко. Потом надо наоборот, да? Да. О! О, вот так вообще классно. Мяу. Пошли, давай. Я хочу Челика, но ему скучно было. Мне ему жалко. Раскручивай, я пока пошла дальше. Пока покажу нашим зрителям город и дойду до следующей башни. А то пока тебя дождешь, ты 300 лет пройдет. Мне жалко его. Нифига, его высоко. О, тут, кстати, лед тоже есть. Ему Ой. очень не стрёмно? сори на него. Смотри, сори. сейчас стратосфера стратосферу улетит? Ой, не тяга. Смотри, сари на него. А здесь есть еще какие-нибудь приколы? А тебя сколько еще ждать? Ну я прикол Ну надо путешествовать и узнаем, есть ли какие-нибудь приколы. О, там какая-то зеленая крокозябра. Кто это такой? А как забраться-то наверх? Это есть? кто? Оля-ля-ля, черепаха, смотри. Черепаха-гусь, я бы сказала. Почему? А чем какой-то шерстяной? А, это лёгкий. Хм. Лань, Ну я уже тут. Ой, смотри, колесо борзения. Ну так мы его сейчас это, разморозим? Да? Ну, да. А еще всякие приколы откроются, да? Да. А -а -а. Ты где там, блин? Ну я уже тут. Я пока посмотрю, что тут нам делать. А что -то тут-то? Я думаю мы ну где-то вблизи. Ладно, иду. Поехал. Ой, детя. Блин, ну классно же, типа раскачал. Им весело. Мимо прыгну того сидит ему скучно и грустно один на санках сидеть представляешь просто каторга согласись сидеть его бросили кинули <круч filtration> так ну я дошла тут какая-то Я как супермен летел и что делать я не, я не могу О -о -о. а я могу О, это для меня, что ли? Походу. А -а -а. Давай, я тут. Где? Еще, еще, правее, правее, Давай. да, а, вот я. А так можешь? Да. А, они еще вниз скатываются. А можно чуть поближе, очень далеко? Она а, взрывается. Далеко. А так. Так, нормально. Еще одну. Еще? Все, все, все. Так, а дальше куда? А, вижу. Нормально? Я не могу почему-то нажать. Почему? Не дотягиваюсь? Нет, не дотягиваюсь. Так. Да ты прям... А, вот сюда. Давай, погнали. Так, дотягиваешься, да? да вверх там надо будет сразу дотягиваешься а нормально все Да. еще бы нажималась кнопку сразу последняя там ой ну как же крепко Идеально? ой а там ответственная стена слышь в смысле ответственная стена в смысле упасть можешь ой Аккуратней. да ты так близко то не делай я так чтобы ты, это точно уцепилась могу вот так вот нет нет нет нет. делай выше делай выше делай выше. Дай... сделал сделал ты упал? да на управление вот это вот джойстики вот, а не мышка дурацкая дурацкая делай чуть подальше друг от друга Ок. Так вот. Да. Давай. Все, на месте. Будешь. Так, а дальше что? А, ну вот, смотри, коси. А, ну все, сейчас я этот. А, все уже? Да. Окей. Так, что, погнали смотреть, что откроется. Ой-ой-ой. Что -ой -ой. это такие? Совы? И что Это какая-то совиная часть. Ой, солы летают, смотри. Бля -бля. Я на сове. Я тоже хочу. Хера прикол. И куда она у нас это? Ч со мной, сори? Тебя тоже дергает? Сноубол арена! Сори, сноубол арена. Пошли. О -о -о -о. Это игру, Походу. А, да, там барабанчик висит. В снежки играть, типа? В снежный конфликт. А с чем мы прыгаем? Тут пройти можно пешком. О, господи, так, и что делать? Я встал. Иду. Нифига прикольно! Ты так всему рад? Все снежки бахнем. На другую иди. На какую? А. Да на другую. Я взять сразу. Все готово? Да. да ты взяла сразу это нечестно конкретно э -э. блин тут еще снежки надо брать а где ты ах ты вредина Смешно. где ты? Я не попал? А где ты? Блин, прикольно, да? что тебе не зашло? Ну давай еще раз. Да мне там, там джойстики ни хера неудобно. Ну что я сделаю это? Зачем ты не бьешь? мне идут в Последний раз. Давай. Где ты? What the fuck? А. -а, -а. Yes. Ну пойдем еще что-нибудь поищем. Пойдешь? Все, уже а, ну что? А все. Все. Ну, все, ребят, всем спасибо, что были с нами. Продолжение следующей серии. Всем пока. Всем пока.